В настоящий момент времени ведутся многочисленные споры о том, может ли Навальный участвовать в выборах президента Российской Федерации в качестве кандидата на эту должность. Давайте рассмотрим подробнее законы, которые могут на это повлиять. Прежде всего, это Конституция Российской Федерации. В статье 32 Конституции Российской Федерации установлено, что Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Не имеют права избирать и быть избранными гражданами, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Как видим, Конституция устанавливает перечень требований к гражданам, которые собираются быть избранными. Однако не указано, что этот перечень является исключительным. То есть нельзя говорить, что это все возможные требования к кандидатам. Теоретически возможны и другие требования. Статья 81 Конституции говорит следующее. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Порядок выборов президента Российской Федерации определяется федеральным законом. нормальный не содержится в местах лишения свободы и является дееспособным. Он гражданин России, старше 35 лет и постоянно проживает в России более 10 лет. То есть Конституция не устанавливает ограничений, которые могли бы быть применены к Навальному. В Статья 55 Конституция Российской Федерации налагает ограничения на отмену или умоление прав и свобод человека. Однако ограничение конституционных прав и свобод может быть наложено по широкому спектру общих причин. Статья 3. Закона о выборах президента Российской Федерации устанавливает дополнительное ограничение кандидатов президента России, а именно: гражданин России не может быть кандидатом в президенты Российской Федерации, если осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, то есть 10 течение лет со дня снятия или погашения судимости, в соответствии со статьей 86 Уголовного кодекса. В отношении условно осужденных лиц судимость погашается по истечении испытательного срока. То есть гражданин России не может быть кандидатом в президенты еще 10 лет с того момента, как истечет испытательный срок. статье 73 указано, что лишение свободы может быть условным. То есть подразумевается, что этот вид наказания все равно является лишением свободы. Навальный был приговорен именно к условному лишению свободы, в 2013 году по делу киров Леса и позднее по другому делу. Испытательный срок установлен длительностью в 5 лет. То есть Навальный не может избираться как минимум до 2028 года. Соответствует ли данная норма закона о выборах президента Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и международным нормам права? Статьей 25 международного пакта о гражданских и политических правах установлено. Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и посредством свободно выбранных представителей. Голосовать и быть избранных на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей. К сожалению, мне не удалось найти практики по этой статье. Кроме этого, Комитет по правам человека обладает лишь правом высказывания по нарушениям и стороны пакта не обязаны выполнять его предписания. Однако, в целом, если говорить об обоснованности ограничений, связанных с наличием судимости, то можно указать следующее с одной стороны, ограничение на наличие судимости связано с защитой поста президента Российской Федерации от людей, замешанных в криминальных делах. И с этой стороны, ограничение можно считать обоснованным. С другой стороны, ограничение является необоснованным, так как вместо этого достаточно было бы обязать кандидатов в президенты указывать о своем уголовном прошлом, и приводить подробную информацию от государственных органов. Демократия подразумевает способность граждан самостоятельно оценить кандидатов в президенты и посредством выборов управлять государством. То есть такое вмешательство грубо противоречит демократическим принципам. Однако, что бы сказал по этому поводу Комитет по правам человека, мне неизвестно. Также защита избирательного права производятся Конвенции о стандартах демократических выборов СНГ. В ней указываются схожая с фактом положения. Однако в данной конвенции вообще указаны слова «Каждый гражданин по достижению установленного Конституцией законами возраста имеет право избирать и быть избранным». И никаких ограничений на это, кроме возраста, вообще не предусмотрено. Такие ограничения вводится в статью 18 Конвенции о стандартах демократических выборов. Статья 18 указывает, что граждане, содержащиеся в местах лишения свободы, могут лишаться избирательного права, однако именно содержащиеся в местах лишения свободы. Часть 2 той же статьи вообще указывает настолько широкие возможности для ограничений, как, например, защиту национального благосостояния, под такие слова можно притянуть практически любые ограничения избирательного права. Короче говоря, конвенция фактически самоустраняется, говоря лишь о том, что существующие ограничения подлежат отмене по мере создания надлежащих условий. То есть, такие ограничения все-таки признаются не полностью соответствующими демократии и нежелательными. Но именно такие ограничения и вводит закон о выборах президента Российской Федерации. Но, может быть, эти ограничения уже устарели? И их скоро отменят? Нет, ничего подобного. Наоборот, их ввели совсем недавно, в 2014 году. Года не прошло, как осудили Навального. Как будто специально для него старались. Вообще, сам пункт 5.2, статьи 3 закона о выборах президента Российской Федерации, введен лишь в 2007 году, и в первоначальной версии закона отсутствовал. Вот такое вот существующие ограничение подлежат отмене по мере создания надлежащих условий. Эта же конвенция говорит о подлинных выборах как о свободной и непосредственно осуществляемой воле народа. Но о какой непосредственно осуществляемой воле народа можно говорить, если власть сама определяет за народ, кто плохой, а кто хороший, даже там, где народ сам может сделать свой выбор. В общем, данные положения закона о выборах президента Российской Федерации являются сомнительными с точки зрения международных правовых актов, принятых Российской Федерацией. Надо сказать что Конвенция о защите прав человека и основных свобод, она же Европейская Конвенция по правам человека, не предусматривает никакой защиты избирательного права при выборах президента. Так, в статье 3 протокола номер 1 Конвенции установлены гарантии лишь для выборов органов законодательной власти. Давайте гипотетически рассмотрим, что защита избирательного права на выборах президента все-таки установлена Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Тогда мы найдем следующее. Европейский суд по правам человека считает, что ограничения избирательного права должны быть непроизвольными, соразмерными, юридически однозначными. Например, в деле под против Латвии, параграф 36, суд указал, что требования к знанию языка должны проверяться объективно и установил нарушение конвенции с точки зрения произвольности применения ограничений избирательных прав. Однако, решения судов сами по себе считаются ЕСПЧ непроизвольными, объективными и независимыми. Поэтому здесь помогло бы то, что ЕСПЧ отменял решение по делу Киров-Леса и, видимо, отменят и все другие решения судов по уголовным делам против Навального. В этом смысле ограничение избирательных прав Навального суд мог бы посчитать произвольными, то есть нарушающими статью 3 Конвенции, Напомню, что это все гипотетически, если бы Конвенция защищала избирательные права не только в законодательные органы, но и на выборах президента. Далее ЕСПЧ гипотетически мог бы проверить соразмерность ограничений. Например, в деле Анчугов-Гладков против Российской Федерации суд даже приводит цитату из замечания Комитета ООН по правам человека, того самого, о котором говорилось выше. И цитата эта говорит о том, что Комитет считает нарушением сам принцип лишения избирательных прав всех лиц, приговоренных к лишению свободы. Также суд указывает, что семь стран-участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод автоматически лишают избирательных прав осужденных к лишению свободы. Далее суд указывает свое мнение. В частности, что в конвенционной системе которые признанными опорами демократического общества являются терпимость и широкий кругозор, нет места для автоматического лишения избирательных прав, основанных только на том, что может оскорбить общественное мнение. В то же время стандарт терпимости не препятствует принятию мер по защите от действий, направленных на уничтожение прав и свобод, предусмотренных в Конвенции. Меры должны быть лишь пропорциональны. Ограничение избирательных прав для всех заключенных – Вне зависимости от тяжести преступления суд посчитал недопустимым. В данном случае закон о выборах президента Российской Федерации ограничивает избирательные права на 10 лет от погашения судимости, но только для тяжких преступлений. То есть, возможно, норма конвенции соблюдена. Что касается юридической однозначности нормы, то обсуждаемая норма закона о выборах президента Российской Федерации является однозначной. Однако, Конституция указывает, что законом определяется только порядок выборов президента. О требованиях к кандидату в президенты там ничего не говорится. Поэтому, некоторая неоднозначность присутствует. Действительно, может ли закон, определяющий порядок выборов, то есть их процедуру, порядок действий, также определять и требования к кандидату в президенты? Кроме этого, не следует забывать, что ЕСПЧ выносил решение по делу Киров-Леса и признал, что российский суд не учел политический характер процесса. Скорее всего, другие уголовные дела против Навального также будут отменены. Однако, все это гипотетически, если бы Конвенция говорила об избирательном праве вообще, а не только в законодательные органы. Какой из всего этого вывода? Нормы нашего закона, очевидно, не самые демократичные, проще говоря, сомнительные, особенно если учесть их новизну. Однако особой защиты избирательного права международное право не представляет. И Навальный, видимо, будет лишен возможности избираться на должность президента Российской Федерации в соответствии с указанным выше законом. На сегодня все. Подписывайтесь на канал.